подскажите чего не хватает моей эзотерической машине чтобы поехала или она едет а недовольна ее скоростью может подскажите в каком направлении двигаться какой семинар можно практиковать ученица школы правда еще бесплатных ступеней ну вот и практикуйте бесплатные первые ступени этого достаточно чтобы двигаться дело в том что эзотерика не является элементом который необходимо отрабатывать и в котором необходимо двигаться и это точно не является машиной эзотерика это способ самопознания когда человек начинает познавать себя свой характер свою душу когда используя инструменты он становится конкурентно способным в этом мире достигая высших материальных достатков или высших материальных благ Достигая состояния здоровья и использует при этом данные методики или данные несложные методы. Какой лучший способ жизни в этом мире? Мир всегда предоставляет человеку выбор. Поэтому лучший способ жизни в этом мире это способ, при котором человек часто повторяет слова: Мне нравится, мне нравится. У него есть второй способ жить по принципу Мне не нравится, мне не нравится. Очень часто человек имеет. Возможность общения, книжного общения, интернет общения с какими-нибудь, возможно, людьми, которые призывают к коммуникации или к духовному росту, это пасторы или, возможно, духовные сподвижники, которые дают надежду, и которые говорят человеку, что живите так, чтобы была семья, живите так, чтобы было больше любви. А что это обозначает? Условно это можно обозначить так, живите так, чтобы вам нравилась ваша жизнь. Но очень часто информация может не контролироваться и вливается в огромном количестве в виде возмущений в виде такой политической информационной какой-либо информации где не говорят о том кто будет нести ответственность и почему это происходит а говорят или ищут обвиняют кого-либо человек надеется на что-то при этом информацию получает негативную такая информация в большом количестве входит в него. Заставляя его душу страдать, такой человек просыпается и сам этого не понимая, начинает говорить, мне не нравится тот человек, который рядом, мне не нравится, что я вот так живу, мне не нравится, как я выгляжу, мне не нравится еще что-либо. Его душа начинает страдать, начинает сжиматься, появляется заболевание и это, в общем-то, наш добровольный выбор.